Давай, это, давай. По, по теме ЖКХ. Давай, давай, я готов. Задавай вопрос. Чё, вот смотри, какая у меня ситуация, в двух словах, да? Давай. Значит, в октябре прошлого года они подавали этот судебный приказ, я его отменил успешно, они там использовали там СНИЛС, ННН, паспортные данные, и не только меня, но и моего отца, умершего. Короче, у них, у них все эти персональные данные есть, они их это, я считаю, незаконно использовали. Ну, короче, я это, отменил этот приказ. Потом была тяжба по этому по велосипеду, там, административка, в этом Новоуральске. И тут же они после этого стартовали, вот этот, подали иск в этот, туда же в мировой так называемый суд. И этот иск почему-то приняли к рассмотрению и включили упрощенный этот режим рассмотрения. При этом у меня. За? Подожди. При этом у меня с управляющей компанией нет договора, э и в этот раз они персональные данные не указали. Говорят, там какие-то изменения в, этот, в ГПК были внесены, что теперь они могут подавать, это, до, 3, до 31 декабря 2020 года они могут подавать иск без указания персональных данных. Что в принципе они сделали. Они, минутку, они тебе прислали иск? Uh, это, это, это судебное требование, они тебе обязаны, лично тебе обязаны прислать. Ну, судя... Вот, не, не судья, а компания. Да ясно, ясно. До, до 3 или 4 января я вообще не знал, что они там что-то стартовали. Я зашел на, на сайт мирового суда и сам увидел, что там это какое-то дело открыто. То есть, что они подали иск. Ну, То есть, мне ну, не Антон... было... Подожди, мне не было ни извещений, ни писем, вообще ничего не было, ни, ни уведомлений. А из материалов дела, вот я когда вчера ознакомился, там видно, что они, этот, управляющая компания отправила иск. Ну на почте мне где, не... Где, л... где ты знакомился с материалами дела? Э -э в этом, в мировом суде, так называемом. Вот смотри, по новым требованиям ГПК... Управляющая компания обязана тебе, лично тебе прислать досудебное требование. Если они его не присылали, суд не имеет права принимать от них ничего. Нет у, них быть, у них должно быть уведомление о том, что они тебе его послали, о том, что ты его получил и расписался. Нету такого. В материалах дела такое отсутствует. Ну, значит, а что, суд принял этот иск? Да, да, да, да и назначил, но ну, смотри, то есть тебя интересует выход какой, так, так я понимаю. Тебе сейчас, поскольку ты ознакомился с материалами уголовного дела, ты понял, что там подожди, ни одного документа... Подожди, какие уголовные дела, ты что? Ой, э, г -это, иска, иска по ЖКХ ну, ну, ну. запутался я. Ты ознакомился с материалами, ты понял, что ни одного документа там нету, то есть в ГПК... По-моему, 67-я статья сказано, что суд должен принимать документы, то есть документов там нету. На этом основании пишешь заявление о возбуждении уголовного дела против судьи в прокуратуру, следственный комитет, ФСБ, куда угодно, чем больше, тем лучше. Снимаешь копию с этих твоих заявлений и отдаешь в канцелярию судье под роспись, либо по почте с уведомлением. <с и ждешь результата. Обычно это работает на сто процентов. У меня по ЖКХ уже, но ну, судов нету года два с половиной либо три. То есть ну, никто на меня ничего не подает, потому что ну, я пишу вот таким образом. А то у, есть, тебя, у тебя образ, вот, образцы есть? Там какие уголовные статьи-то вообще? Да, на, на старом канале, вот который мы сейчас с тобой восстановили, там есть образцы, все там есть. А ты мне отдельно потом можешь прислать, найти? Ну, найду, конечно, пришлю. То есть, ВКонтактах тоже восстановился, то есть, я так понимаю. У меня сайт ВКонтактах старый был, он восстановлен или нет? Не знаю. Хорошо, я поищу, я с тобой свяжусь. Потом смотри, еще я хотел бы для всех сказать, на основании ГПК статьи 116 если вы получили повестку и расписались с ней, вы на автомате себя признали недееспособным. То есть после этого заявлять себя живым человеком, гражданином человеком, ну, бесполезно. А, а что нужно делать? Вообще не подписывать? Не, да, не подписывать, не получать вообще ничего. А если на почту пришло, не получать? Ну, конечно, не получай. Если ты получил по почте... А там же обычно в открытом виде, то есть повестка. Если она в конверте, то надо отсылать срочно в течение трех дней конверт назад. А если оно, повестка в открытом виде, то это уже бесполезно. Ты подписался под тем, что ты недееспособный. Открой 116 статью ГПК, там все прописано. Так, сейчас Послушайте. подожди, подожди. Сейчас я тоже возьму, чтобы... 116 я, ГБК, сказать, да? Чтобы я тоже не спутался. Да, вручение судебной повестки. Пункт 2. Если гражданин вызывается в суд, о признание его недееспособным. То есть подписался, значит, ты признал себя недееспособным. Так, в случае, если лицо доставляющее судебный не застает... Так, оно, но если гражданин... Да, вызывается суд о признании его недееспособным или ограниченно дееспособным. На судебной повестке делается отметка о необходимости вручения такой повестки адресату лично. То есть тебе вручили лично, ты расписался, значит ты признал себя недееспособным. После этого что-то заявлять, объявлять бесполезно. Поэтому если это в конверте запечатанное, получила, отсылай назад а если это не в конверте лучше не посылать не получать посмотрел отказался от получения и вся проблема хм. а, да, это ну то... вот точно такой смысл что сюда вшит я так я так да. понимаю что если суд рассматривает именно о признании дееспособным недееспособным, тогда вручается лично. Но у нас же совершенно, не предмет. Совершенно, совершенно верно. Ты же дочитывай до конца. Повестка адресату вручается лично. То есть, лично тебе признали, а в статье написано, что тебя признать недееспособным, то есть, ты на автомате себя признаешь недееспособным. Вот и все. То есть, ну, законы РФ, они как бы зашифрованы, написаны очень хитро и, так сказать, ну, на понимать то, о чем там сказано. Ну, а мне кажется, тут другой смысл зашит. Что я, если именно в суд ведутся разбирательства, о а признании недеспособности, тогда лично вручить. Вот как у меня был в психушке этот суд, и вот именно о признании дееспособ... Точнее, у меня не было такого суда. Они пропустили такой суд. А вот если бы он состоялся, то есть это первичное признание, то есть прежде чем сдать психушку, прежде чем назначить лечение, они должны были провести еще одно заседание перед этим, о признании деспособный. Дееспособный. и Мне кажется, это именно вот к этому случаю Я относится. понял, я, я понял то, о чем ты говоришь, но вот данную статью мне посоветовал... Вернее, подсказал юрист с Краснодарского края, то есть я не я ее лично, так сказать, начал применять. Она мне сама позвонила, сама зачитала статью и сказала, что она вот работает так. Если ты подписался, ты на автомате себя признал недееспособным. То есть я как бы за что купил, зато и продаю, но я вот очень давно не получаю ни одной повестки. Ко мне тут были попытки, там, повестки три или четыре с мирового суда присылали ко мне. Тишина полная, то есть меня не трогают, но ну, давно, очень давно уже. А, а если это, допустим, в ходе заседания, то есть ты пришел сам, и заседание откладывается, и они тут в конце заседания первого пытаются вручить повестку, тоже не надо подписывать? Ну, конечно, конечно, я еще я считаю, что вот смотри, я еще тебе, так сказать, ну, ты в курсе эти темы, что на основании седьмой статьи Конституции, Рафе, с тобой взаимодействовать могут только государственные органы, то есть, да, открываешь седьмую статью Конституции, там прописано, что с тобой взаимодействовать могут только государственные органы, а у тебя что получается, с тобой кто взаимодействует? С тобой взаимодействует... Юридические лица. Да я бы даже сказал, какие-то ряжены. Так, минутку. Не седьмая статья, а одиннадцатая. Государственную власть субъектов РФ осуществлять образуемые ими государство, То есть я попутал не седьмая статья, а одиннадцатая статья. Угу, открыл. То есть вот с тобой взаимодействуют юридические лица. А ты же понимаешь, что юридические лица – это не конституционные субъекты права, то есть у них полномочий нету в принципе вообще никаких. Полномочия, согласно статье 161 ГПК, можешь им только дать ты, гражданин, заключив с ними договор. Поэтому они пользуются всеми вот этими замороченными законами и творят, что хотят. А у них цель одна – заработать бабки на тебе. То есть юридическое лицо у него какая цель? Заработать деньги. Других принципов у него нет. Поэтому они зарабатывают на тебе деньги. Ну, я так понял, они вот. не только за счет вот этих якобы мнимых долгов зарабатывают, то есть выбивают вот эти долги через суд. Но еще и создают параллельно вот эти ценные бумаги в виде дел, там расписок, э, пове... Соверш... повесток и т.д. и т.п. Они это получается, они это скорее всего как вексель потом куда-то это. Совершенно верно, это простой вексель называется. Они этим пользуются всем, но народ у нас, ну, сам понимаешь, он настолько низко опущен, что он даже мозги включать не будет. Не может. вот ну, тут длинная история, я вчера в пятерочке был, первая заведующая, которая поинтересовалась 316-м постановлением, пунктом 4, который запрещает одевать маски в магазинах. Вот, я 5 лет хожу везде, вот, первая заведующая в пятерочке этим делом поинтересовалась, мне пришлось ей серить все документы идти с ней на беседу. Еще раз назови, ну, 316. 316 пункт 4. Это что такое? Что за документ? Это постановление правительства. Ой, или нет, или вру, это указ Путина. Короче, набирай. 316 ПП, указ Путина. Там пункт 4, по-моему, четко ясно прописано, что аптеки, магазины продовольственные, одевать маски запрещено у меня ролик есть на эту тему на новом моем канале там ссылки есть все там есть так меры принимаемые в соответствии с пунктом 1 настоящего указа не распространяются на следующей организации пункт 4 да да да и читай там так, магазин ап... действующая организации, организации, имеющие оборудование предназначены для непрерывного технологического процесса медицинские и аптечные организации даже на, ми... Даже на медиков не распространяется? Да, да, да. Организация, обеспечивающая население продуктами питания и товарами первой необходимости. Да, да, Антон, абсолютно верно. Это очень ценная штука, про него мало кто знает, вернее, может быть и знает, но не пользуется ими. А в случае чего вызвал ментов, показал им эту штуку и КАП 14.8, пункт 5 до 500 тысяч. Как бабахнул им, у меня на рынке такое было. Как влепили ему 500 рябчиков, про меня забыли все на свете. Про маски? Я про маски, то есть он раньше выбегал, там идешь в рынок, проходишь мимо их конторы, там директор, молодой мужик лет 40. Он выбегал, кричал, одевай маску. Один раз меня вытолкал даже с рынка. Но я вызвал ментов и Написал на него заяву. И, ну, больше меня никто не трогает. А заяву какую? Уголовная статья? По 14.8 пункт 5 и уголовная статья самоуправства. То есть нарушен конституционный закон, статья 55 пункт, по-моему, 3 только конституционный закон может ограничить мои слова. Конституция, вернее, нарушена. Ну вот. 55-я статья. Ну вот, а ты все жалуешься на свой возраст. Так у тебя еще есть порох пороховница. Ну, Антон, у меня здоровье было очень плохо со здоровьем. Полтора года это вообще пипец, я умирал. Сейчас более-менее, то есть... Ну, опять же, мне помогли по интернету ребята, которые занимаются народной медициной. Подсказали, что надо делать вот так и так стал делать, стал восстанавливаться потихоньку. Еще, конечно, далеко не восстановился, но более-менее. Более дай Бог тебе здоровья, Игорь. Ну, стараемся. То есть, ну, вот такие... То есть, советую всем, ко врачам вообще не обращайтесь. Только с народной медициной можете ко мне обращаться. Почему? Почему? Заявлениями, со штрафами можно обращаться. Ну, это, это одно с заявлениями со стороны. Смотри, тут можно. еще в пункте, под пункте Е сказано, что организации, представляющие финансовые услуги, в частности, неотложных функций, в первую очередь услуги по расчетам и платежам. То есть это относится к банкам, РКЦ. Банки, да, да, да, да, да. То есть вообще все, в принципе, все, все магазины, все аптеки, все банки, они вообще прав не имеют. Даже предлагать тебе маски, а ты же сам понимаешь, что... Маска там, ни сертификата, ничего там нету. Так и не, а то, сер... не то, что сертификата. Они берут эти какие-то салфетки э. Э, обыкновенные, да. туалетную бумагу какую-то, пропитывают да. ее э, этими да. антисептиками, в которых содержатся токсины ПГМГ, Адыбах, которые вызывают мутации, разрушают костные С... ткани и т.д. и т.п. И вызывают отек С... легких. Совершенно верно, потом э, они обязаны тебе предоставлять средства индивидуальной защиты, в которые входят противогаз, респиратор, то есть это все стоимостью от 300 рублей и выше. То есть если они будут давать эти предметы, магазин тупо разорится, вот и все. Ну да. маска, маска не входит э, в Сис, средства индивидуальной защиты, ну, да. маска Сис. Это у меня есть, вот. это, есть ролик этот, разгвардейство то разъясняет это, разъяснять ну, это да. все. Все видели, да, наверное. Так, так что, ну, ну кто-то видел, кто-то не видел. Но людям надо разъяснять, потому что очень многие просто ну, не понимают, о чем идет речь, и не хотят понять. Ясно. Давай ближе это к теме ЖКХ. Что еще можешь посоветовать? Давай. Давай. Ну, я же тебе посоветовал, что выход один – писать уголовное дело на судью, снимать копию и копию вручать суде. Они, ну, боятся, не боятся, по крайней мере, они как бы начинают задумываться, а стоит ли вообще связываться с этим человеком. То есть у меня множество процессов, я же очень много, у меня по ЗКХ было ну, судов 10, я выиграл только первые, остальные все проиграл. Но они все умерли в суде. то есть э, Судья вынес решение, но никуда его не посылал. Ни к приставам, вообще никуда. То есть они в суде там и померли. А три года уже прошло срок исключительности? Ну, по первым, наверное, прошло. По последним скоро пройдет. А это, ну смотри, это это все ясно. У меня цель была, я хотел устроить очередной видеоурок. То есть у меня была цель именно вживую с ними пообщаться. Они взяли, видишь, это вынесли решение типа определения. В упрощенном режиме все сделать. Ну, упрощенка, она как-то отменяется. То есть на открыть гражданско-процессуальный кодекс там прописано, как это все отменяется. Я что же всего не помню? Mm -hmm. Я помню что-то. Там... Там есть процесс, как отменяются все, все процессы, которые велись без тебя. Отменяются все, любой процесс. Хоть упрощенка, хоть приказ, хоть что. Все это надо открыть гражданско процессальный кодекс, либо посоветоваться с умным правоведом, который это знает, как это делается. Я это просто уже не помню. Да и не то, что не помню, не знаю, потому что ну, у меня такой ситуации не было. Добро, я тогда обращусь к нашим зрителям, если вы знаете, как, в принципе, у меня вот сколько, 9 дней осталось на то, чтобы это все это, это отменить. Да, а, да. Просьба ко всем, если у вас есть образцы, как это все отменяется и как упрощенку перевести на обычный режим, чтобы можно было да. ну, вообще, пообщаться с черной мантией. Я тебе советую гражданско процессуальный кодекс купи в книжном варианте и читай его там. Я пользуюсь только книгами, Ну иногда интернетом пользуюсь. У меня, в принципе, все кодексы есть. Но как-то привык по, наверное, по возрасту, я привык читать в книге. Читаешь, подчеркиваешь, закладочки, все ясно, все понятно. Ясно. Что ты еще можешь посоветовать? Да нет, Антон. В принципе, ну, все, все что по ЖКХ. Есть на старом канале, то есть я как бы там ЖКХ разложил все от, от АА до Я. Ну, в принципе, можешь сейчас уже всем сказать, ну, наверное, вот все увидят, что доступ к старому каналу у тебя восстановлен. Да. Доступ к старому каналу восстановлен. Еще что я хотел бы добавить. Согласно жилищного кодекса, по-моему, статьи 4, за ЖКХ обязан платить собственник жилья. Там так и написано – собственник жилья. Ты собственником жилья не являешься, ты являешься правообладателем. Это абсолютно разные понятия. Ну да, свидетельство – то на право собственности. А ну, не... ну так а этим, этим тоже никто не пользуется почему-то. Почему? То, почему? то есть, вот я тебе народ это ну, советовал, тоже разъяснили. Ну, это вот, все. вот я тебе даю еще одну подсказку. То есть а какое отношение... К оплате жилья имеешь ты. Это помимо того, что 97-е постановление Силанова. Я недавно публиковал, по-моему, вчера или позавчера ролик с показом статей. Там прямо выписано, что газ, вода, свет, все оплачено. 97-е постановление. У меня прокуратура, кстати, наша местная, видно по ошибке, дуру с признала, что постановление работает тоже ролик есть такой то есть ну как бы надо все вот это в кучу собирать и, и вперед вот стараюсь стараюсь так ну наверное это ролик будем заканчивать да потому что ну, да, чтобы да. не отнимать время и давай наверное озвучим что в скором времени у тебя на старом канале ну и скорее всего на новом прикрутим сервис так называемые это спонсорство чтобы каждый мог тебе это, как говорится, помочь не просто единичными, ну, скажем так, еди, в единичном случае, но и, и ежемесячно, то есть перечислять тебе какую-то денежку. Да, Антон, ну я понял тебя. Ну, огромное тебе спасибо, конечно. Ну, в интернете ты умница. Я, у, меня, у меня просто слов нету. Считай, полгода я сидел без канала. вот Восстановили огромное тебе спасибо. Благодарю. Человеческое. Благодарю. Давай. Давай Запись останавливаю.